С некоторых пор здесь, в доме офицеров Черноморского флота, где руководитель, начальник Владимир Владимирович Пескайкин, член нашего союза писателей России, состоялось в, зале, в прекрасном зале Ушакова. Состоялось это замечательное действие. Пришли поэты, которые порадовались своими стихами, наших военнослужащих, срочной службы, которые живут и служат в Севастополе. четвертый день не радует погодка, Но ледяные растолкал коржи, В поход уходит грозная подлодка, чтобы защищать родные рубежи. Мы идем, а снег крагмальный, Скрип да скрип, знать о песне величальной, Так охрип, величает он природу, И сердца и сердца. И любви Великой Сходы, и Творца. Торжеством крахмальным дышит все кругом. Слышишь, звезды шепчет с крыши, с Рождеством. Бухты овал мерцающий, Адамский хребит пелерин. У моря, как отдыхающий, Ходит писатель Куприн. Ах, как Удача им по-крупному, по совести. Но будет все по-разному, а все от них самих. Случится все хорошее, и обойдут их горести. И будем мы молиться все за каждого из них. Мы сейчас... Она... Находимся в тяжелой ситуации, как и все в стране, во всем мире. У нас есть проблемы с коммуникацией из-за из ограничений ковидных, но тем не менее в каких-то окошках они нам позволяют публично выступить, публично провести какое-то мероприятие, чтобы члены Союза писателей России знали друг друга и слышали, слушали свое творчество. Среди тех, кто сегодня выступал, были и кандидаты в нашу организацию, именно в Союз писателей России. Это Сергей Тесла, Марина Орлова, Марина Александрова. Надеемся, что 2022 год, этот год все-таки будет просветление, улучшение нашего состояния в этом мире. Мы не будем болеть, и у нас много очень творческих планов. Хочу озвучить, что Севастопольское региональное отделение заключило новые соглашения с нашими учебными заведениями. Мы давно сотрудничаем с библиотекой имени Льва Николаевича Толстого, мы давно сотрудничаем с кадетским президентским училищем, давно сотрудничаем с училищем Черноморского флота имени Нахимова. У нас много планов, и также мы будем популяризировать творчество наших поэтов – и не только поэтов, и прозаиков, творческих успехов, новых книг, презентаций. Все это мы будем освещать на нашем сайте «Дом писателей Крым-Севастополь». Прекрасная традиция, сложившаяся в Севастополе, и особенно меня радует, что она сложилась в Доме офицеров Черноморского флота. И эта придумка показывать наших литераторов лицом зрителю Севастополя – мне кажется прекрасный. Не секрет, что писатель и поэт это душа Родины. Это то, чем дышит наше Отечество. Я благодарен очень зрителям, которые приходят на литературные встречи в Дом офицерск... офицеров Черноморского флота. Благодарен нашему руководителю Татьяне Андреевне Ворониной за то, что она неравнодушно к этому относится. Я Благодарю всех, кто участвует в этом обоюдном процессе. Желаю всем крепкого флотского здоровья, а на Черноморском флоте не может быть по-другому. И очень рассчитываю на дальнейшие наши встречи, на то, что мы будем с вами слышать друг друга и, о чудо, видеть друг друга. Всего вам доброго, до новых встреч, всегда рады видеть вас в Доме офицеров Черноморского флота.